Уберите себя. Хе-хе-хе. я говорю дальше, если на улице. Мы тут... Вот, одевайте фарки. Я одного заманил а сюда снизу. Вон он, языком. Ты куда лезешь? Ты видел свою массу? Вы меня хотите похоронить? У них маня начинается, кто сварковал. А еще где-нибудь можно? Куда? Вот. Вот. Ох, ё! Руслан, убери ну, там козла приставучего. Руслан, а? убери вот этого козла. Ну сейчас свалит уже, все, уходи. Пошли козли, ой, извини, пожалуйста. Козлина, пошли. А вдруг все? Он сваливает. Иди сюда. Какой там я зову? Погладить тебя можно? Аккуратненько, пошли, иди. Все, иди. А ну, все, козел, иди. Иди сниму? или иди сюда тоже видео сделал вам вообще все уже наелись мне тоже кажется меньше стал ветра нету По-разному, вообще не скажешь. Вот это вот, вот тут, наверное, несколько. годика три, который ты да, говоришь. Два, может быть, три годика. Они, такие они очень ухоженные, за ними очень хорошо следят. стригут, моют. тут тоже У них вентилятор вот. Можно еще салфетку? Всё. Мы снимаем. Юль, Да! ой со я какой Подходите, кто летит. А да. Смотрите, один заходит, да? один выходит. А он через виранки не прыгает.